Запись, как мы приехали смотреть Ерша в китайском пластике. Сейчас чуть попозже включу микрофоны. Вот мы только заехали. Вот меня встретил человек. Я пока в машине. Сейчас будем заезжать. А давайте я тут припаркуюсь, какая разница. Сейчас открой. Здесь мы его нахуй зажми. А че? Ну что случится? Здесь я 3 знает, куда я заезжаю вообще -то. Гаражды кооператив, что ли. Ну, походу, да. Посмотрим. Вот такие вот бывают опасные моменты. Ну ладно, сейчас пойдем глянем, что там. А то ножечком чип по горлу, машину забрали. Лабе недалеко. Я на камеру не против? Да нет, конечно, против. Человеку просто показать. Можно будет микрофон на вас на цыплю, чтобы вы лучше слышно. Да, да я поддержу. Да вот у тебя он закончен да? Угу. Ну, короче, смотри, рассказываю. Значит, я один хозяин, один владелец, угу. у него сейчас 10 тысяч накатано. Последних 5 вот этим летом. Угу. Короче, у него было падение, получается, на левую сторону здесь была дуга, я ее снял она погнутая, я ее убрал, поцарапан лад. Пластик уже стоит китайский. Но вот, его нужно менять на замену однозначно. А почем брали пластик? Ой, слушай, ну, я здесь вот... заказывали, в смысле? Или заказывали, я или, здесь, есть, или а, Я здесь не брал. Я знаешь, когда. Это оригинал, видимо, остался, да? Нет, нет. Это уже, по-моему, скорее всего, Китай, да. Короче, у него ДТП было, по-моему, блин, в 2017 году, что ли, здесь, на территории. Угу. А, влупились вилкой в бордюр. И, короче, вот видишь, стекло поцарапано, потому что это, короче, был забор такой рифленый из этих. А. Ну, понял, да, в него въехал. Да, да, да, я понял. И вот он, короче, раздул пластик, колесом заехали, он раздул пластик, поцарапал вот эту фигню. Ну а так рама все целая стала. Да, да. рама целая. Смотри, значит, что здесь делали? А, вилку вытягивали, вилка, ну, вилка вытянута. Ну, то бишь, кривая, кривая была. Она сейчас, да, ровно, да, вилла, mm -hmm. вытянула. Значит, смотри, поцарапал бак здесь, поцарапал здесь, потому что в обе стороны падал. Здесь дуга погнута, mm -hmm. здесь обе ножки. Это все замена. Ножки замена, ручка замена. Угу. Замена пластик но вот. и, резина. Резина. и резина. резина. Да. Ага, вижу. Тоже ее искатали да. в этом сезоне. Сейчас на нем 10 тысяч пробег. Ну, я один владелец покупал его в салоне. Ну, то есть вы первый покупали его? Да, я его покупал в салоне все. И он даже на учете не Пробег стоял. реальный? 10 тысяч, да, да. Ага. Реально. Ну, вот. ну, как бы заводится, все ездит, как бы газу дает, все хорошо, то есть yeah. я его не насиловал ничего, но вот его поцарапали, по коцарю уронили, и тот, кто это, короче, сделал, должен был... Купить. А пластик старый остался у вас, чтобы чего-то а, пособирать? Нет, нет, не нет, это было там, года на назад. Ну, то есть он сколько здесь стоит уже? А, с лета, нет, он здесь стоит с лета. А, ну, он то на то саду, катались да? на нем? Конечно, да? конечно, Вот последних пять она катала именно вот в этом, этим летом. А до этого, где там, у меня было тысячу-тысячу, я тысячу ТО прошёл, но ТО проходил у парней, они заменяли масло, то есть это без штампов этот. Угу. И вот, смотри, короче, я его где покупал. Ключ, ключ, ключ. Главное, нам, да, чтобы завести его, послушать. 4,68 из 5, да? Нет, 4,90. 4,68. Что-то пробег, я что-то думаю, здесь поболя Не, проглеб настоящий, как бы здесь не было смысла, да его сказать. Мы по городу использовали или на дальниках? Здесь, здесь, здесь а, Летом, короче, его прокатали до Рязани, назад, там раз на 5, потом пятерку накатали, там даже больше на раз Так, слушай, куда ключ дал Похоже Одинаковые Зеркало оригинал Ну что же я топчу здесь, Топ топчу, нет? да Зеркало тоже оригинальное. Зеркала меняли, да. Это да, оригинальные, да? Ну, во всяком случае, мне сказали, что меня. Это оригинальное зеркало. Так, я могу залезть? А, сейчас задний Только скорость посмотреть. Можно его немножко отодвинуть, да? Да, да, да, да, Я да, вам да, не воняю. Да. 467. Да, пробег небольшой, действительно. Поменяли еще, знаешь, что мне сказали. Ну да как бы без меня. Тот, кто, короче, мне его вот последний раз заложил. А, поменяли вот эту вот фигню, как называется Заложил в смысле в банке или, или в смысле положил? Уложил в смысле уронил, вот а. почему я дугу заменил А на нем не вы ездили? Ездил я, но вот это падение, это было не мое а. То есть кому-то дали, видимо, да? Да, я дал, чтобы его поставили на учет, бывшему гаишнику Он даже на учет у меня никогда не стоял. То есть и так и не поставили на учет, да? Нет Он мне его... После того, как уронили? Он его уронил, короче, сказал, что его купит а он его купит, да? Ну и, и короче, и он его хочет у меня купить в рассрочку, там вот это, вот, 10 тысяч, 10 тысяч, я говорю, слушай, нет, я тогда его продаю. Mm -hmm. А уронили его позапрошлом году, вы говорите? Короче, ДТП было, когда вытягивали вилку, было, по-моему, в шестнадцатом или семнадцатом. Угу. А вот то, что пластик, вот эта вся фигня, ручка, это а уже ДТП этом... было зафиксировано по вин да? Ну, то есть по страховой? А, по страховой нет, ДТП, да, было зафиксировано, по вин было, да. Угу. То есть оно без никого, то есть не было участников, это угу. просто в забор ест. Подножка убитая, конечно, под замену. Здесь живая вроде, закусывает. Задник не ездит, никто сзади пока практически не ездил, Нет, да? нет, я один катался, да, ну там жена иногда садилась. Угу. Тут, мне кажется, пробега здесь побольше, честно. Вот я вот прям... Ну, я не скручивал, как бы, но вот он не мог скрутить, -то, потому что он у него был, на неделю. Я Смысла понял. Смысла нет. Ну, прям по состоянию кажется, что как будто побольше. Ну, обычно, знаете, как смотрю мотоциклы, много ж разных. Ну мне я тебя типа, не впариваю. Как... Не-не-не, я, я ж... Я ж какое имею право оспаривать, понимаете? Я просто как бы ну, могу сам что-то... А смысл на нем могут скручивать? Ну, бывает, крутится. Там было 300 тысяч. Можно попросить открыть, открыть крышку? Да, давай, подойдем. Вот я тоже здесь я последний раз мучился. Все, все. Ага. У нас впереди. Так, это герметик, что ли? Паста, что это? Паста для рук чистить? А он здесь, вот здесь, по-моему, наручники где-то лежат. Он потому что пристегивал на наручников, ну, чтобы не стыли. А, нет, ну, Он просто гвардейц. Ну, этот пластик оригинальный, задний. Этот, да, да, да. А вы покупали только морду или целиком в сборе? Я заплачу, пацан, свои ребята, они морду на, натянули а. То есть покупали даже они. Я искал родной, но там, ну, короче, наполовину нашли, половину нет. Я не стал, как будет бы, делать эти все. Я понял. То есть ему, короче, надо морду поменять, по-хорошему. Морду менять меня нужно точно. Угу. Ну, потому что глянь, она там на угу. Так, ключик можно попросить? Завести его сейчас. Ага. Заведем. Да, да, да. Заведется. По скорости посмотри. Я заводил, а не Вчера или сегодня? Вчера не, мотор холодный, да. Знаешь, что еще здесь не работает? А, поворотник какой-то задний. Я тоже вчера проверил и на варите поставил и не заработал. Откуда. Да, холодный мотор. Холодный мотор. Ну да, завел. мотоцикл с АБС. вот Что она. Говоришь? Да я на камеру говорю. А. Идет вот такая коска. Здесь потертость небольшая имеется. Здесь с этой стороны тоже есть потертость. Мотор работает нормально. Что-то надо менять. Тут вообще ее нет. Надо получается тут всю эту ставку менять надо будет для того, чтобы поставить здесь. Вот это тоже. Ну, короче, в сборе желательно. Это у нас что, влага? А бак не красился, да? Нет Я хотел на немник, поэтому не стал Тут двух сторон, да? Двух сторон, да И Оба двусторон, раза Это первое. Это, это ваше, да? Это первая, это, короче, ДТП, которое было была вот, Когда у него садились А, садили. а это уже вот в этом году А вы, получается, вот это вот первое, Это вот вместе вот с подножкой вот этой, Нет. да? Это вот, смотри, как Первое, значит, было морда ага. И вот это ага. И труба там немножко поцарапана ага. На трубе, ну там где-то на трубе, я помню Это было первое ага. Потом, короче, дуги ну, один Вот, для падения, я так понимаю Потому что труба была загнута ага. На правую сторону без меня И эти две ножки без меня остановлены ага. Это в этом году, я помню нормально прокачиваем сцепление выжимаем отпускаем звуков нет а еще знаешь, что? А. я когда вот последний когда мне его вернул у него короче ну слабый задний тормоз был Ну, я не знаю почему короче он был слабый но ну короче то есть нужно задний тормоз если он не работал надо его делать то есть я отдавал он был прям идеальный но а последний раз я ехал он короче слабенький был. То есть абс срабатывает, перед тормозит прям жестко Ну я себе А, задний хрена, да? а задник АБС Слава потому что я обычно задним подтормаживал И прям чувствую, так еле-еле хватает Ну то есть его прокачать просто надо, да? Я не специалист Я понял Так, отбойники смотрим У нас у прогресса материнка Отбойники смотрим, отбойник есть Один Смотрим второй отбойник Отбойник второй есть Удары были, конечно, но так как вилка здесь была подбитая Поэтому не удивлен а вилку ремонтировали, да? Вы а, это вытягивали, сказали, разбирали? вытягивали, да. И смотри, И поэтому... Да, да, поэтому сейчас, когда его закрываешь, вот смотри, вот здесь вот, он не доходит, он не блокирует. То есть, ему надо еще а, руль. А, здесь, он да. не доходит до конца. Да. То есть, не то, что там вот назад даже, а чуть вперед еще надо ему, да? Тут, туда, да. Я так это понял. Я просто никогда не блокирую. А его. можно попросить вас, ну, поверните руль чуть-чуть, ну, там, пошевелите вот туда-сюда. Или все, назад, все, на, все, назад, назад. назад. Нет, да, да, да, надо. да. да, да, да. Ну, да. Я просто никогда не блокировал, сейчас угу. решили заблокировать, раз, не идет, я даже не обращал внимания. Угу. Вот, надо будет там подточить, подпилить, скорее всего. Это с первого раза вот так вот, угу. когда его кудеоли. Ну, тут вроде пластик находится далеко, поэтому я не думаю, что тут какое-то смещение произошло. Могло произойти. Так, а он, получается, в боком кого-то вошел, да? Последнее падение я не знаю. вот первое, он как бы. Ну, когда вилку, вы имеете в виду, то, что вы выравнивали. Оно... Нет, он, короче, по смотри, бордюрный камень. Угу. Короче, на бордюр заезжали, чтобы проехать забор. И, короче, на бордюр заехали, в грязь и в газ и в забор ударили. Ну в забор, получается, и поэтому вилку погнула. Да, а пластик, а вернее, забор это, знаешь, как было, это арматуры, вот так вот понял, да? И нижняя арматурина. И вот а -а -а -а. он, получается, влупился на скорости прям... То есть он, получается, погнул из-за этого вилку? Он, он прям на скорости Хорошая и, арматура. Взорвался. Хорошая арматура была. Арматурскую тебе больше. забор кажется, так вот нагнулся. Угу. По шлему но, вот, но забор не сломался. Пипец. Не на ну, каких-то моментов по поводу отколупливания краски от э, рама я не вижу имеется в виду вот здесь никаких моментов нет как вот здесь например ржавчина так и здесь резиночка нужна будет да или ее нет у вас вот. на фаре на фаре которая вот короче вот все что есть у меня ничего не больше можно... ничего нет да? да к нему запчастей я понял. Ладно. Заведем снова. Да. Бензина. Бензина мало. не закусывают работает и передний работает и задний еще раз работает так, еще здесь нет, на что? вот здесь была такая резиночка вот здесь, угу, я понял. Ну, она где-то короче я понял да, печальная история мотоцикл конечно подустал чуть-чуть Поворотник не работает, потому что я включил аварийку, работают здесь два, это то, о чем он говорил, то, о чем говорил владелец-продавец, что посмотрим, что у нас там. Второй приехал, а? Второй приехал. Кто приехал? Второй, смотрите. А. Я вот 250 поставил, потом 190. Можно, спросить, опять поднять сидушку? Mm -hmm. А вот, вот, вот это вот Поднимайте. Да-да-да, все. А кому по-моему, тоже не родной? Нет, не родной. Он у меня зимой стоял одно время, короче, в гараже в холодном, и я его на лето завести не смог. Такое может быть. А документы далеко у вас от него, кстати? А, вот. А, да, Там да, еще нужно. Да, а, подожди, у меня даже был договор, но, по-моему, я его уволок. А договор с кем? С в... самой. Не, а, в смысле, с продавцом. Э, с салоном. Ну, с салоном. Да, Ну, да. я... ну официально От, его... От кого договор? От э, салона какого, не помню? Я не помню, может здесь есть. Так. Ну, просадка есть, его подзарядить надо, конечно. Заряд идет. Можно вас попросить разголосовать до 4-5 тысяч? Газонуть? Да заснуть? Mm, yep. Да. Отлично. Я выключаю. Выключаю. Я посмотрю, может, договор найду. Есть. Зарядка идет хорошо. Не думаю, что здесь кто-то заходил яйцами. Очень сильно в этом сомневаюсь. 06. 06. 06. 06. 06. Никто яйцами с вами заходил. Так-то, в принципе, все понятно. А вы, получается, выставили его на продажу перед тем, как он был в ДТП, да? Нет, нет, я его поставил буквально недавно. ДТП-то у него было еще летом. Нет, ДТП было в другом году, в 16-м. Вы просто поставили его, типа, за сколько? Он у меня должен был, короче, купить, да, вон тот хер, который у меня его взял. Ну, я ему сказал, ты мне должен 250 тысяч, у меня уступил, я тебе его дал, как бы, нормальный. Ну, да, да, да, да, да, ну что-то он как бы тиски мять начал, я его поставил, ну, uh -huh. ну и смотрю, там что звонят, не звонят uh -huh. А потом остаток уже с него, да? Да, да, да, я ему сейчас выставлю, тем более я вот сегодня закинул, uh -huh. а пацанам, чтобы не посчитали Ну они сказали, говорит, ну полтос, говорит, минимум, говорит, рассчитывает тысяч на 70, говорит, если ты хочешь его сделать, как бы, ну нормально Ну же? да, да, да, рублей 70, 70 рублей положите, будет огонь Ну вот мне так и сказали, поэтому я сучу а того, что... Она какая сейчас? Слушай, ну если ты будешь брать, как бы, ну, как бы, скажи, как ты думаешь, я, я, я тебе скину уступать. Сколько, сколько сейчас цена? Стоит на сайте 195, я готов уступить, как бы сразу говорю. А, просто на сколько уступить? У человека просто ограниченный бюджет. И я он... понимаю, вот скажи, случайно Миха, мне показал. Ты считаешь, что он стоит? Я и тебе еще уступлю, как бы, ну, так, откровенно, если ты мне. Сейчас скажешь. документы гляну. Я думаю, в принципе, там, ну, за 150 было бы вообще идеально. Я, может договор дожидаем. За так, как на этот мотоцикл садиться и ехать опасно, я думаю, что... 100... Ну, его нужно, да, доводить, думаю, до я поэтому и это... Я скажу 150. 150. Давай, сейчас, пацана, покажу, еще вот приехали у меня. Угу. Если... Короче, если, если что-то, я, короче, лучше тебе его продам. Ну, вот ты первый, кто посмотрел вот так вот качественно, обычно приходит, значит там, ну да, да, да, у меня, блядь, вот, ну, я, блядь, я понимаю. Я понял. Очень драматично, вы когда приглашали сюда приехать посмотреть и сказать, тут недалеко кладбище. А, да, я тоже такой думаю, блин, сейчас, наверное, человек скажет, спасибо. Ну, у меня, немножко... во-первых, я когда смотрел по карте, думаю, о, кладбище, но ну, я с не вижу, какое помещение, ну, в смысле, а... что здесь. Ну, я сам как директор я был, я уволился полгода назад. Ну да, и получается, думаю, так, замечательно. Приглашаю сразу. Так, это вам. Не, на самом деле, как бы, ну, а, да. можно еще глянуть, да, на него? Да, да, да. Я вообще хотел взять в салон, приехал эту ниндзю этого. Так, это у вас, вы купили его в Байкленде? Да. Байкленде, вижу. И здесь, получается, да. А вы, Виктор Иванович? Да. Угу. Да, да. Даже Я верю. Я говорю, если хотел спорт взять, а взял вот этот, только-только появился. Я думал, вы сел. этот. Если не, меня... не слышно, ни хрена будет. Можно я уже а, а, давай, я просто, чтобы тебе не забыл его вернуть. Да я не, я не забуду его вернуть. Спасибо. Тут просто эхо очень большое, ни хрена не будет слышно. А. Короче, я хотел спорт взять, но вот, а он появился, он только-только вышел. А я на него сел, блин, замечательно. Но у него не хватило денег, я уж не помню, там что-то. Ну там, где-то, наверное, сотки мне не хватило. Ну, я ходил, ходил, ломался, ломался, короче, пришел там парням на тест-драйв, но вот говорю, я хочу туди короче, все, взял себе Угу. Азометр в километрах. Ну, в принципе, я свою. А, сколько ключей у вас? А, слушай, у меня ключи, по-моему, знаешь, какая штучка. Это какая-то хрень, там железка такая Да, должен нужная. быть еще ключ с железкой. Да, да. Два ключа и... Слушай, это... второй ключ, я вот не помню ну, Должно быть два, да ну, ну, Один точный, железка точно То у меня нет. лежит прямо вот у меня там в кармане Второй ключ, ну я, я посмотрю, так. посмотрю ну, я... так, цена окончательная у вас сейчас вы скажете или нет? Ну короче, ты за 150 готов взять, да? Ну, я вот, готов пацан... за 150, естественно, вы говорить обсуждается, правильно? Поэтому я бы предложил, а там уже... Ну, я понял, давай, я сейчас вот пацаны Сейчас, например, придут пацаны, скажут 155, соответственно И вы им продадите, правильно? Да, да? нет, 165 не продам, ну 170 продам я понял. Ну короче, если что, 170 можно рассчитывать Да ну, то есть, я думаю, можно будет обсудить. Просто чтобы не было вопросов, что сейчас эти пришли. Не, я Я покажу, как бы они посмотрят. Я думаю, что если, ну, если честно, как бы, ну, мне твой подход нравится. Если ты считаешь, что как бы посмотрел, тем более я говорю, я здесь, но. Меня на самом деле его продавать не хочется. Я хочу, ну, продаю по двум причинам. Первый. Ну, просто я сам не технать, то есть мне его ремонтировать, как бы, ну, нет смысла. Человек, который его должен был взять, как бы мой близкий человек, я думаю, ну он будет рядом со мной, как бы хорошо, будем вместе гонять. Ну он, короче, мне козлит. А мне другой вам предлагает э, ниндзю нового, ну но вот, литрового, mm -hmm. ну вот, и в рассрочку, ну вот, на лето, поэтому я так... Какую пользую? ниндзю? Литровую? Литровый, да. Колосаки. ZX? Который, да? Слушай, ну я посмотрел, я даже не помню точно его номерование, короче. Он мне его продает просто в росочку, потому что мы с ним вместе будем гонять. Он говорит, я тебе дам, будешь не выплачивать. По цене, как будто Не, Ну это да, это это прям приятно. Да, я говорю, окей, а он себе новый берет. Он себе хочет вообще вот этот последний, сам там стоит, блядь, полтора лям Ну у него именно спорт вы имеете в виду, да, литровый? Да, да, да. А какой год не помните, да? Он мне свой хочет продать, который сегодня такой, уже 20-й, 19-й, он был 18 -го года А, ну свежий тоже Да, 18 год, ну тем более он на нем катается, сезон я знаю, как он катается, поэтому я бы у него взял Плюс я у него его покупаю и у него на зиму оставляю, в Белгороде в гараже Ну, то есть, ну, то есть меня все устроит, если я вот этот продам, я у него возьму Я понял ну, если честно, я покатался, ты знаешь, вот я тебе скажу, ну, свое мнение, да, мне, конечно, турист, я никогда на туристе не ездил, мне очень комфортно, на спорте я устаю, он слишком, мне похудеть пришлось, потому что мне живот мешал, mm -hmm. то есть я на спорте, когда засаживаюсь, мне живот прям в бак, и дол долгие поездки, это для меня все Ну, хоть что-то полезное, хоть худеть приходится Да, реально, я как бы сразу сбросил, потому что я понял, что на нем мне не получится кататься А вы когда упали, на нем не было духа еще, да, вот на правую сторону? Там потертое просто При немножко... первом падении вот этого не было, да, это уже, значит, было второе mm -hmm. падение, но какое, мне так не озвучили, это я уже сам увидел, что ножки на замену. То есть оно было. Mm -hmm. Это свежее. Первое ДТП – это вилка, и левая сторона, а, как его, труба. Mm -hmm. Просто у человека ограниченный бюджет, от которому я смотрю, у него там, он говорит, давай какой-нибудь подберём что-нибудь там, типа... 180-200. Я говорю, ну вы же понимаете, что как бы... Спасибо, говорит, типа, мне еще экип надо купить. Я говорю, ну что мы Давайте Ер-6 смотреть. Мы начали смотреть 5-6 год. И потом случайно ваш выскакивает. То есть как бы я говорю, да, хороший вариант, и там видно пластик подбитый. Я говорю, ну вы, вы сейчас его купите, самое необходимое, там резину колодки купите, покатайтесь пока с этим пластиком. Но самое главное привести, его, ну то есть вот это вот поменять, вот, ну, вот то, что я ну вижу. Да. Здесь поменять надо вот эту вот подножку с а, маслом. А, Ручка. Ручка какая ручка? Да нет, это ручка просто закруглить ее, да и все, она ну, можно будет ездить. Ну, не знаю. Масла фильтра поменять, ну подготовить его, да, резину поменять, колодки. Все, больше здесь ничего не надо. Ну, по идее. Ну, да. такого. Но опять же, это уже там 1030 я сейчас насчитал, если не 40. А ему, как бы это первый мотоцикл, да? Да, это первому. Тогда да. Он просто молодой новичок имеется в виду, то есть ему не 35. Ну, а я честно, просто... знаешь, как смотрел, вот я его с пластиком, да. Я бы заменю, почему? Потому что вот я когда его покупал, да я сразу спросил, мне говорят, купите пластик в прок. Я говорю, нахуй надо, да, я еще убить, что ли, собрался. А когда я в салоне был, мне пластик, сказали, оригинально стоило тогда 130 тысяч плюс две недели ждать плюс залог все это всегда. ну я как бы сказал не нужно и короче откатался смело год. мы просто да, если мы его возьмем вернее даже наверное скажем так когда возьмем мы притащим пластик с Таиланда у меня там знакомый живет и там пластик стоит два раза дешевле а, он тайский, о, кстати он ну, таиландский да, да да а он мне, мне, ко мне приезжал человек на версус э, а, кавасаки версус ну, вот. и он ко мне приехал, тоже вот такой подбитый был, он покатался по всей России, короче, потом привез его ко мне, оставил на зимовку и потом уехал в Тай, короче, отдыхать, поехал там на дно очень долго, вот, и выслал, выслал мне оттуда пластик. То есть, и, я говорю, вы что, обалдели, что ли? Ну там даже вот какие-то мелюпиздрюшечки вот такие высылают. То есть я говорю, зачем? Там вот здесь вот копейки стоят. Потом... А, там, а ты знаешь, что стоит дешевле заменить байпер, чем, короче, ремонт. У них ремонта вообще нет. Ну да, да, у них, ну просто если запчасть-то есть, да. И получается, что когда я у него спрашивал, сколько он вот, в, в, в круг, у него вот, вот такая же морда, у него один в один. Ну, вот, ну, который... стоит бы такая у тебя. Морда, боковины, одна или две, не помню, еще что-то какие-то здесь. Крыло у него было. Задние там что-то еще, грипсы, ручки там, короче, ну ему что-то приехало, я не, я не буду врать, не помню сколько, или может 30-ка, ну там несоизмеримые цены, то есть, если бежал, здесь бежал. стоит 130, там стоит это 30 тысяч рублей, плюс доставка еще пятак, он пускай заплатил, ну то есть намного дешевле. Я думаю, когда заберем этот мод, мы просто ему притащим пластик оттуда, пускай он подождет чуть-чуть, либо, там не знаю, его можно будет сделать, он, он в итоге потом будет стоить там, пускай там. Ну, если по уму привезли. Он, он выйдет потом в дальнейшем, да, со временем. Но он хотя бы будет в состоянии. Согласен. 250 там, 50 он будет. Это же какой год у нас? 13-й. Это, это модель 13-го года. Модель 3. Да, 14 год. 14-й да. год, да. Я покупал в 13-м году, получается. Но он, он только пришел к ним, я говорю, его не было. Когда я пришел, я говорю. О, а это что? Он такой вот новенький. Mm -hmm. Я на него сегую, блин, хочу сколько. Я уж не помню сколько, но мне, короче, не хватило там. ну там, ну сотки, допустим. Я помню, что что-то такая мелочь. Они еще вилку полировали, да? Слушай, ну вот этого я не знаю. Я вижу. Так, ну что тогда? Все, я что, я сказал свое. Давай, да, я сейчас потом показываю. Если я им за 170 его не продаю, то мы с тобой же говорим. Да угу. если что, вы можете по факту ему не показывать. Ну, парни приехали уже. Я к тому, что за 170 его, может быть, и я заберу. Сейчас пустялку сообщу. Так, ладно, сейчас это отбой. Хочешь покурить, сейчас их приведу пускай смотрят? Я понял. А где они там? здесь стоят, думайте, там, вот, где ты был, там и они. Ага. Постой, покури, посмотри, я даже. Хорошо. Ну, все, сейчас решим. Сейчас кто-то другой приедет, посмотрит, а мы подождем. Я тебе могу шли только сзади, покупал, как бы, ну, практически новые из-за них. Сколько денег получили? 165. 165. Все, за мотоцикл получили. Да. Новый владелец. Так, все, тогда сейчас, короче, попробуем и поедем.